I don't know. Четверть финала, дорогие друзья, на живой раунд за выбор страны. Как вы видите, написано, Сибирь против Джипер играют на карте The Dust 2 на 2. И проигравшая команды, как обычно, в нижнюю сетку, победители в полуфинал. Все это вы знаете и без меня. Invincible, Дабл килл по головам с ножа. Зачем так, черт возьми, жестко-то? А можно как-нибудь было бы вот не настолько раздирающе и шокирующе, так сказать Ну что, пистолетка начинается Собственно говоря, это стей Сибири выиграли ножи и решили начать в обороне Джипер будут атаковать И это вполне себе логично Тогда звучало хитрюга, звучало бы иначе. Всем же понятно, от каких это двух слов. А вот да, вот да, поэтому я внес ясность, чтобы люди знали, что на самом деле все не совсем так. Что можно трактовать это слово как и не матерное. Ну, правда, не со всеми, допустим, родителями, учителями и так далее, не со всеми проканает, но в целом можно попробовать. Можно попробовать Если вдруг что, короче, говорите у себя в школе и при родителях такие слова Если вдруг вам будут пытаться за них сделать нагоняй э, Отсылайте на меня, скажите, что вот, вот этот человек сказал А я за ним повторю Ну что, пистолеточка в самом разгаре на рис, Минус перекладина, дорогие мои друзья Хэдшот залетает э, в голову игрока Uh, чей никнейм образует слово джипер И остался тот самый джип Он же Евгений джип Представлю вам, кстати говоря, людей Это Евгений Гилёв Евгений джип Он же, собственно Перекладина это у нас Сергей Рылов я говорю никнеймы, вернее, говорю имена людей, как они подписаны ВКонтакте. То есть помните, да, что это может быть все совсем не так. Олег Кадыров а, с никнеймом а, Норильск и Евгений Дюхин с никнеймом Invincible. Ну и пистолет, как вы уже заметили, осталось за обороной. Там, в общем-то, проблем никаких обнаружено не было. Вот такая вот печальная история. Но это, опять же, карта Даст-2, здесь оборона. Ну, настолько, насколько здесь сильна оборона, вообще, в принципе, сложно предположить. На любой, наверное, другой карте, еще хоть худо-бедно как-то, атака может сопротивляться. Но, как мне кажется, на карте Даст-2 посопротивляться вообще нормально. Практически невозможно в атаке Вас, ну, преимущественно почти всегда будут отстреливать Третий минус от Норильска Перекладина 65 хп Ну и, естественно, минус от был МПшки в руках сибиряков Затащили А, кстати, давайте на интерес посмотрим Какие города указаны у Норильска и было Ну, Норильск, давайте, ладно Уж тут никакой интриги нет Понятное дело, что он с Норильска А был кстати, с Новосибирска если вдруг, опять же, кому-то это, в принципе, интересно Тогда, опять же, как всегда, я появляюсь с чем? Правильно, со справочкой Ой, какой хороший спрей-даун Минус от перекладины по Дарильску. Но Invincible успевает забрать перекладину Евгений, 19 хп, Инвинсибл 22 И здесь, кстати... Галил uh, все-таки куда более интересный девайс, как мне кажется, и более способный uh, на победу Но там тоже 22 хп, понимаете, и 19 хп, то есть вроде бы все близко Но Вопрос, кто начнет первее попадать И если Евгений первее попадет по Invincible, то, скорее всего, Invincible погибнет первый но если вдруг все произойдет наоборот, и как раз-таки Invincible начнет попадать по своему сопернику, тогда, скорее всего, ничего не останется от Евгения. Но сейчас Invincible очень близок к тому, чтобы совершить роковую ошибку. И куда? Зачем полез ты, Инвинсибл? Что ж ты там хотел увидеть? С МП-шкой чекать через всю длину. Надо быть очень-очень и еще раз очень самоуверенным человеком. На 22 хп-то еще и при этом. Что ж, 2-1. Отдал инвинцибл, можно сказать, сейчас раунд своему сопернику и сопернической команде. А, и именно что отдал, потому что если бы он сидел в сайде, он еще, может, хоть как-то и поборолся бы. Но с таким странным мувом, когда позиция играет на тебя и ты должен просто взять и выиграть, а ты мутишь какие-то... Мутные схемы, так сказать, да. Ну, собственно, эти мутные схемы не всегда приводят к победе. И, как следствие, игроки атаки, сейчас, кстати, вот, поучаствовав в перестрелке под банкой, э, все-таки на этой позиции закрепились. Можно будет попробовать в перспективе э, поиграть через длину. Но я бы одного игрока оставлял так, чтобы он либо даже не был виден, например, соперником, да. Ну, либо же, э, чтобы он как минимум не спрыгивал в яму. И, может быть, сплетануть зигзага тоже был бы хороший вариант. Ну, надо смотреть. Накидывается флешка. Евгений Джи... G... Наверное, был в шоке от такой хорошей тиммейтской флешки, когда ты открываешься и э, слеповая граната тебе просто в глаза прям прилетает. Ты такой, что, кого, непонятно, все белое, но там вроде бы как перекладина справился и команда джипер все-таки второй раунд забрали. Ну вот всего-навсего одна флешка глобально здесь изменила ситуацию и именно благодаря этой самой флешке команда джипер сумели забрать Эту непростую ситуацию Потому что все-таки подъем это куда более Приятная позиция для игроков обороны Однако реализовать ее они нормально не сумели Саня, привет, это лан турнир Привет, нет, это онлайн турнир Морюшка, приветствую вас Слишком очканул, что зиг пойдет Ну так тогда надо было пойти чекнуть зиг Так, ой, это же было бы логичнее 3-2. Атака вырывается вперед, и тут меня начинают терзать сомнения. А все ли правильно сибиряки делают, если при учете того, что они играют в сильной стороне, они начинают проигрывать? Мне кажется, что их действия а, нуждаются в пересмотре. Что-то определенно здесь идет не по плану. Вопрос, чей это план? Вполне возможно, что сейчас сибиряки играют не свой Counter-Strike. А, я бы даже не удивился, если бы сибиряки играли чужой Counter-Strike. Да? То есть тот, который им джипер навязывают. Ну, более закрытые позиции. Давайте чекать, смотреть. Опыт. Сын ошибок трудных. Перекладина минус Invincible. И Нарильск Норильск lost, lost. Ну, Invincible постоянно оставался один. Теперь очередь за Норильском. Но ну, с его фамилией, которая у него, в общем-то, указана в профиле ВКонтакте, он просто, по-моему, обязан выигрывать. При этом еще и Евгений вместе с Перекладиной у него должны извиниться после этого. Не важен, не важен результат, но, извиниться, они все равно должны. А победителю на карту кэш закинут? Абсолютно верно, да. Абсолютно верно. Итак, под дым аккуратненько пытается сейчас пройти, но это легкий раунд для риска. как мне кажется, просто в этот дым надо зажать, и Евгений погибнет однозначно, и, в общем-то, это и происходит Очевидно, было слышно, что в дыму кто-то у нас там шуршит и кто-то где-то стреляет, учитывая лоу хп игрока атаки, ну, достаточно просто какого-нибудь случайного попадания даже в ногу еще 3-3, сравнялись коллективы Ну, на карте даст 2, такие качели Это вообще идея, в принципе, здравая Как минимум, обычно, конечно, качели бывают после смены сторон Но и до смены сторон в целом тоже можно ожидать каких-то раскачиваний Какие вот сейчас как раз и происходят Что парадоксально, потому что сибиряки начали как-то хорошо Но потом бодро начали отдавать раунд за раундом А дальше уже вообще непонятно, что и к чему приведет ну, конечно же, этот прессинг. куда Перекладина. о, -о, -о, -о, -о! Эйс! Это просто эйс с хаешки от Инвинса была. Отличная хаешка, вы слышали, да? Он даже стену попытался после такой хаешки зарезать. Потому что, ну, как бы, наверное, его просто переполняли эмоции. Счет 4-3. Это действительно замечательная хаешка. То чувство, когда ты потратил а, всего-то какие-то копейки, там, порядка 300 бочинских, закинул эти 300 бочинских, зигзаг и выиграл раунд. Ну, по-моему-то, как говорится, прошел... Counter Strike после такого Замечательно, все замечательно, грамотно и красиво Ну и пошли накидончики Флэша чек Хаеша чек и прочего, прочего, прочего Да, выбил страйк А перекладина, минус была Ответка за предыдущий раунд Ну что, Норильск уже оставшись один в два Единожды затащил, поэтому Списывать со счетов его нельзя Фамилия, помните, да, говорить само за себя Хаешка Типа, как бы, коцнуло, конечно, да 24 хп потерял Ну, здесь просто нужно ждать и играть максимально осторожно Ну, как бы, опа, вот вам и осторожность, да Ну, это, конечно, неосторожно стоять на простреле Как бы, понятное дело, что там 100% кто-то Если будет на длине, то что еще простреливать можно пытаться на длине, да Ну, очевидно, что единственная адекватная позиция Это прострел э, сайда Ну, собственно, вот как бы куда-то Нарильский встал как раз. Ну ладно, такие моменты бывают. Это рабочая абсолютно ситуация. Ну, и скорее, наверное, даже неизбежная ситуация. Флешка. Норильск готов принимать. Си! Хороший шот Минус перекладина. Но Евгений даже не позволяет перегруппироваться. Теперь придется извиняться Евгению. Что поделать? 4-4. Борьба продолжается. Непростая. Действительно, за каждый раунд Каждой команде приходится бороться И это, наверное, хорошо Потому что в Counter-Strike борьба Добавляет зрелищности Борьба добавляет интереса Вообще во всем, что происходит И... И респект, короче, командам За то, что они нам с вами демонстрируют Приветствую всех от всего Узбекистана Александру большой лайк и удачи во всем Да, Мирчик, приветствую вас Спасибо и вам тоже огромнейшее Благодарю Благодарю вас за теплые слова Приятного вам просмотра, дорогой мой друг Ну, даблкил от было Случилось то, о чем я говорил Всегда, дорогие друзья И это то, о чем я всегда говорил <laughs> Да, вот такую вот фигню сказал Ладно, на самом деле ФАМАС. Просто ФАМАС зарешал выход из зигзага И здесь легчайший kill В размен за погибшего Товарища Ну, как бы с разменом Раунд заканчивается с победой, и поэтому потеря тиммейта не столь страшна. Счет 5-4. Оборона вновь вырывается вперед. Норильск перестреливает на длине. В десятом раунде этой встречи Евгения Джи. Перекладина ищет возможности разменяться, но пока что-то не сошлось в этой ситуации. И, как вы видите, игроки обороны уже скучковались в сайде. Перекладина ждет поджим зигзага. И это на самом деле оправдано, потому что мы уже с вами единожды видели, как игроки обороны э, шли поджимать зигзаг. И если бы не заметили вовремя, то... Ты мне напомнил одного мэра сейчас? <laughs> это какого? На самом деле, так, наверное, многие мэры могут разговаривать такими фразами. И даже не только мэры, я бы сказал. Но... Но да, глобальненько, да чем, чем более абстрактные ответы ты даешь Тем больше ты по разговариваешь Инвинса 1 один 1 с перекладиной Так как перекладина с хаешки на рильсков то все-таки подорвал 100 кп против 82 Где меньшее количество лайфбара у игрока Атакующей стороны Он продолжает терять свои драгоценные хелспоинты. 49 кп у было -а, и всего-навсего 10 У перекладины по-прежнему не удается пройти Опасную позицию на зигзаге Удается десантироваться на джамп, но, естественно Инвинсибл все это дело слышит и Перекладину добивает счет 6-4, перевес, так сказать, закреплен. Сибиряки умудряются взять еще один матчпоинт и как бы увеличить, так сказать, расстояние. я хочу напомнить, что, дорогие друзья, вы можете проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, выиграет в этом матче в опросе на Ютьюбе. На данный момент 82% голосов. За Сибиряков Вот такая вот сумасшедшая поддержка а, За Сибиряков Огромное количество голосов ушло Именно за них Норильск Минус Евгений Перекладина у нас, по-моему, как бы, да Пытается сплетануть длину Но что-то пошло, опять же, не по плану да Накидывается неплохая флешка Ну и ответная не менее плохая Ой, еще одна флешка Ну тут Перекладина должен умирать Парадоксально, но отпустили Отпустили, правда, ненадолго. Наверное, это чтобы, знаете, было как можно обиднее проиграть этот раунд. Счет 7-4. Вперед у нас по-прежнему очень-очень уверенно рвутся сибиряки. Ну, сильная сторона. Грех ей не пользоваться. Об этом я говорил еще в самом начале матча. И ребята пользуются. Радио создал тренд. Шучу. Не а чё, кстати. Кстати. Вообще надо просто, надо теперь подкасты матча и отдельно еще звуковую дорожку загружать, чтобы все знали. И еще и музыкальные паузы. У меня, в принципе, и так как бы радио отчасти. Если картинку спрятать, то это и есть радио. Но главное тут, конечно, комментировать так, чтобы даже и без картинки люди все прекрасно понимали. Ну, давайте что-то типа попробуем. А в банке находится Евгений G. Invincible выкидывает хаешку на длину в надежде, что там хоть кто-то имеется. Но нет, дорогие мои друзья. Перекладины вместе с Евгением G в банке объединяются. И направляются на... А, Радо создал тренд. Ёлы-палы. Все, понял. Теперь понял. А я-то думал, вы про радио. А, короче, направляются они на зигзаг, и как следствие из этого самого зигзага будут открываться. Куда, конечно, на точку, а больше некуда открываться. Накидывается моменталка от рильск при этом он не, не спешит под нее открываться, а лишь накидывает ее для удержания. Перекладина 3 хп, Евгений G100. Очень хорошо посмотрела сейчас хаешка, выброшенная в зигзаг, но, скорее всего, наверное, хаешки закончились, потому что Invincible ее чет не выкидывает. Мухаммад пишет, Сибирь вперед. Я там служил север. Респектульки Мухаммаду и респектульки сибирякам. Ну, при этом, конечно, не только сибирякам. Респект, респект вообще абсолютно всем. Ну и, в общем-то, конечно, да, Мухаммад болеет за сибиряков. А они, к слову сказать, выигрывают первую половину, так как счет становится 8-4. Неудачный выход от команды GPR заканчивается массовой гибелью игроков атаки прямо на выходе из зигзага. Оп, дратути, я тут погляжу... Что творится? Тут подгляжу, что творится. Витя, приветствую. Да я ошибся в написании, прошу прощения, про голосование говорил. А, понял, понял. Да, потому что Радо у нас писал как раз, да, что болеть будет за Сибирь. И когда Радо первый проголосовал за Сибирь, все проголосовали за Сибирь. 9-4. КС-2 выглядит неплохо. Да, Витя, Конечно. Конечно. Кстати, я все-таки прошел вчера этот карточный рогалик. Было сложно, но я осилил. Я осилил запись уже на канале. Но там, правда, еще два часика оставалось поиграть. Но, в общем, ночью делать было нечего, и решил допройти, и таки допрошел. А завтра напоминаю, что у нас с вами будет тоже игра. Какая игра, я вам скажу чуть-чуть позже. Тем временем у нас, между прочим, 9-4, и сибиряки пока уверенно продвигаются к победе, и увереннее их могут быть только самые уверенные личности, а, которыми пока что являются как раз-таки сибиряки, то есть они уверены настолько, насколько джипер, если бы были уверены, то уже, наверное, тоже выигрывали бы. Короче, опять муры какой-то я наговорил, скажете вы, но на самом деле, если вы вдумаетесь, то э -э, речь моя была связана, и на самом деле все стыкуется друг с другом. Короче, я сказал, что если бы джипер были бы настолько же уверенные в себе, как сибиряки, то сибиряки бы не выигрывали. Не хватает именно уверенности, потому что взгляните на позиции, взгляните на то, как открываются игроки атаки. Они такое ощущение, что боятся лишний раз выйти на перестрелку. На самом деле именно это в атаке всегда и очень плохо. Две-две определяющие, две-две две-две определяющие есть всего-навсего у атаки, которые говорят о том, выиграют они или не выиграют. Это то, как часто пользуются атакующие игроки гранатами, и то, как уверенно они готовятся выходить на размены, готовятся участвовать в перестрелках и так далее. Ну, сейвится типа 2 на 2 при счете 9-4, это, конечно, отдельная история, отдельная песня, наверное. Никогда такого вот я что-то прям не видел, чтобы были какие-то видел, ладно, видел, но счет, мне кажется, уже не позволяет сейвиться Ну, Норильск погиб, окей, Перекладина свой коллаж засейвил Счет 10-4, ну, посмотрим Теперь Перекладина просто обязан реализовать свой засейвленный коллаж Хочу, кстати, заметить статистику, да, 2 на 10 У Евгения G сегодня определенно не идет игра Проблемки какие-то, по всей видимости, появились Которые просто не дают, ну, никак не дают э, Игроку команды GPR Делать хоть какие-то килы. Сейчас вот парные действия на шифтах Аккуратненькие из банки Ну, и в принципе, это, опять же, не какая-то там новая стратегия Стратка достаточно стара Стара она, причем, хочу заметить Как весь мир Как бесил карман, играя за КТ Не бесил одновременно, так как можешь шальную Пустить в голову ТТ Либо же сам отлететь можешь Ну, это, по сути, так всегда Ты играешь, допустим Затеров на нюке, например И тебе нравится, что ты можешь простреливать девятку При этом играя за оборону Тебе не нравится, что кто-то может простреливать девятку Я бы с фамасом дышать не дал бы им Вот про что я и говорю На самом деле да, потому что многие Должны понимать, что карта длинная Особенно здесь есть позиция на длине да, Позиция на зигзаге тоже Достаточно дальняя от гуся того же Берете два фамаса и спокойно выигрываете Раунд за раундом, на самом деле Мета проверенная годами Никак вообще атаки против нее практически не побороться. Только мощная... И грамотная раскидка способна вообще хоть что-то здесь поменять. Ну, а иначе один хп от Invincible. И, черт возьми, это 11-4, дорогие друзья. Именно с таким счетом в этот раз закончилась первая половина. Ну, да, тотальная доминация от сибиряков. Иначе быть, в принципе, мне кажется, и не могло. Опять же, потому что это диктует сама карта. Сань, какие призы? Первое, второе, третье место. За... Че это? Демочка зависла или что это? Камон. Камон, гайс, что это такое? Интересненько, интересненько. Вот эта песня. Вот эта песня, дорогие друзья. КС крашнулась. Просто крашнулась КСочка. Сейчас, момент. Момент, сейчас все будет перезапущено. Так, дайте-ка я вам пока... Верну обратно заставку, чтобы вы за всем там как, э, за всеми моментами настройки не сильно наблюдали, потому что вам это не очень будет интересно. Пора, пора, пам! Да, то самое, да. Ну, вот, короче, первое место получает 2000 рублей, второе тысячу и третье 500 рублей. Видюха сгорела. Да, там такая видюха, кстати, что я ей не удивлюсь, если она сгорела. Но только непонятно, при чем здесь видюха. Вот что значит человек Не сильно шарящий в теме, да То есть там видюха-то причем Тут процессор важен, но процессор не сгорел Сам по себе, на самом деле Ну, просто такое бывает На самом деле В этой сборке многие Да и вообще, в принципе, в Counter-Strike Надо очень хорошо понимать Один есть неприятный нюанс Это не самая адекватная реакция На кнопку Control Реально Большинство вылетов на ровном месте происходит тупо из-за кнопки control. Почему-то вот так бывает иногда, что при нажатии на Ctrl, особенно еще и многократном нажатии на Ctrl, игра просто берет и нахрен закрывается, как говорится. Так, какая видюха? Ой, 10... 10... 1050, по-моему. Я даже не помню. 1050 Ti, кажется. Или 10.60. Хрен знает. Ну, короче, что-то такое старое, что должно просто тянуть 1.6 и передачу данных. Так. КС-очку я уж кстати, перезапустил сейчас. Мне нужно здесь просто переподписать команды. И продолжим просмотр матча. Ну, бывают такие моменты уж, извините Техническая накладочка Вообще, на самом деле, отчасти это техническая накладочка За это отдельное спасибо Invincible Потому что из-за его никнейма Игру я еще заметил с самого начала Что ее начало троить Потому что таких шрифтов просто как бы Козырных, так сказать, не предусмотрено Поэтому все начало сразу работать Через э, задний проход Если можно так выразиться так, на каком счете мы с вами остановились, дорогие друзья? Давайте вспоминать счет 11-4, получается, был, да? И после смены сторон... Да, и как раз мы с вами ждали смену сторон. Угу. Как раз начался пистолетный раунд, и все пошло по бороде. Недостаточно видеопамяти, да-да-да, 11-4. Да, ребятки, спасибо, вы очень внимательные красавцы. Красавцы. Без вас я бы сейчас пришлось бы отматывать стримчанский. Так, все, стоять. Так, возвращаемся в КС. Все хорошо. Все починилось. 11.4 я уже отмотал. Ну... Ладно, не все такие быстрые, как я Итак, заезжаем Далее, вторая половина Оу, Норильск как замечательно выбежал из зигзага Моментально минус Норильск, собственно, от рук Евгения У Евгения, напомню, статистика была ужасная Теперь стало немножко поинтереснее 4 на 11 Но, правда, конечно, по-прежнему далека от идеальной Invincible вместе с Норильском Кстати, вот сейчас страдают на самом деле от... Разного видения Counter-Strike Норильск открылся моментально и сразу умер А Invincible не стал открываться и пытаться помочь Или хотя бы даже разменяться В результате теперь остался с одним ХП И что можно в этой ситуации с одним ХП сделать? Ну, как-то типа ничего Так, кстати, хочу заметить А счет какого, простите меня, рожна Вот такой Когда он должен быть как-то вот такой ну что ж, 11-5 Хороший счет Рабочий счет для команды а, Джи... джи -рэп. господи Я написал Джиреп, серьезно Джипер Конечно же Джиреп О, какой ужас, какой ужас Так, Джипер а, Джиперовцы могут сейчас вполне себе на. Вот, вот, вот такая атака должна быть написана И все равно был, простите, меня сыт выйти Ну что серьезно такое-то? Ну, в паре вышли, запинали. Да-да, нет-нет. Все, ну это же раунд с глаками. что смысл сидеть-то в зигзаге? Надо прям взять и выйти. И все. Победа недалеко. До нее просто нужно дотянуться на самом-то деле. 11-6. Естественно, у сибиряков теперь будет какое-то время 11. Это вообще ни разу не удивительный момент, честно сказать. Это нормально. Потому что теперь у них слабая страна, нет экономики и все сопутствующие приколдесы. Хорошие, кстати, каешки прилетели, но Евгений Юджин... Просто уничтожает двух соперников, минус Норильский, минус Инвинсибл. При этом, кстати, 28 хп было. Я вообще удивлен, как после двух хаешек у него осталось 39 хп. Он открылся под двоих, и его никто не убил. Вот этот момент мне показался достаточно странным. Но, тем не менее, ладно, куда-то стреляли ребята из команды Сибирь. Ну, куда-то не туда. Определенно, куда-то не туда. Ну, так, кстати, с, э, шутки в сторону. И камбэки вполне себе возможны, да. Потому что отдавать раунд за раундом, это тоже как бы... Не очень-то уж хорошо. Ну, две хаешки прилетели в банку. Но Норильск с Инвинсабелом уже, по-моему, должны как бы были а, нормально так бежать на зигзаг. Понимая, что их соперники только-только бегут. От банки, то есть они сейчас потенциально где-то на длине. Ну, хорошо, ладно, момент прошляпили, накидывается флешка. Не совсем, правда, но все-таки накидывается. И вообще, такая себе флешка, честно сказать. Пусть от нее абсолютно никак не слепнет. Ну, в общем, нужна моменталка была. А, была немножко криво, криво кинула. И все, и Invincible. Опять не пошел. Invincible, короче, просто хронически уже три раунда к ряду отдает на Норильска. И убегает делать что-то на другой позиции. Ну, типа никто не догадается, да, что сейчас как бы надо пойти чекнуть длину. Причем об этом игроки обороны догадались сразу вдвоем. Сразу просто они в один момент куда-то посмотрели в сторону длины. Но, правда, не стали там стреляться. Салам алейкум. Всем доброго вечера. Джихангир, приветствую. Ну, а то, что Invincible сейчас пострелял и не сделал килл 26 секунд до конца раунда, с ним в теории даже может никто не стреляться вообще. Раунд просто закончится, но Перекладина решил чё тянуть-то как бы, да? Один с восемь. 1.8 КТ почувствовали кровь и слабость ТТ Ну, не без этого, не без этого В любом случае, всегда игра проходит под чьей-то доминацией Так или иначе, одна из команд всегда будет доминировать И навязывать свой Counter-Strike В чем эта доминация будет выражаться? Единственная и стопроцентная Вот, опять же, вот, ну, то есть понятно, да, как бы Да где флешка-то на длину? Почему одна -то? Ладно, короче, можно до бесконечности разбирать то, что сибиряки играют в атаке не совсем корректно. Но то, что они играют в ней не совсем корректно, факт, по-моему, с которым глупо спорить. Потому что, ну, он выбегает вот сюда. Первый, кто бежал там, по-моему, на Рильск. Не суть. Выбегает сюда и отсюда кидает флешку. Вот отсюда. Ну, когда она должна была быть кинута еще отсюда на просвет. Сразу сюда. Чтобы, если у кого-то была дальняя респа под банку, чтобы он точно ослеп. Как минимум перестрелка будет уже 2 в 1 С перевесом для сибиряков Ну, окей, как бы эти моменты такие Как бы тут, как правильно Андрей писал Вполне возможно, опыта не хватает где-то кому-то Для понимания чего-то Я ни в коем случае никого не пытаюсь обвинить Или а обидеть Это 100%, дорогие друзья Поэтому если вдруг кому-то что-то не нравится в моих речах Ну уж извиняйте Ищите проблемы ваших действий Евгений, Джи и Норильск размениваются. Перекладина с Норильском остается тет-а-тет. -а -тет. Но 75 хп против 34, как вы понимаете, конечно, перевес у игрока обороны. Опять же, плюс еще и позиционно он как бы крут, но как бы все-таки пытался побороться на рильск. Правда, эта борьба, к сожалению, ни к чему хорошему не привела. Фактически мы с вами получили 11-10 и едва ли не камбэк от э, джиперовцев. Ну... В принципе, я не удивлюсь, если он будет. Опять же, потому что это даст 2. Лично я вообще с турниров формата 2 на 2 просто убрал бы карту даст uh, 2 на 2. Почему я бы это сделал? Потому что это слишком дефолтная карта для такого вот формата встреч. Потому что здесь просто может быть спокойно 15-0 в первой половине и 15-0 во второй половине. И этот матч вообще может никогда не закончиться. То есть, ну, настолько здесь сильна. Опа, Норильск. Жесткий. Хорошая флешка. Хорошая флешка номер два. Хаешка сюда же. Ну и вот. Вот, вот о чем я говорил. То есть сибирьки все-таки умеют. Все-таки понимают где-то что-то, да? Ну, вот как минимум с выходом на длину у них получилось. Да. Тут стоит... Определенно отметить момент того, что подставился Перекладина в самом начале раунда, да, когда Норильск просто шотнул его, пробегая через длину Не без этого, не без этого Но, в любом случае, далее этот розыгрыш был грамотный и хороший А вот сейчас опять что-то какое-то сидение Ну, почему нет? Я никогда не против, если игроки атаки обдуманно сидят, да, то есть главное не выходить там на 10 секундах до конца раунда Ну, кстати, сейчас полностью отпущена длина И даже любой быстрый выход через длину Ну, ну скорее всего, бы приводил к поражению Команды Джипер, если бы Там был еще и достаточно грамотный раскид Но я думаю, что такой раунд Было бы очень тяжело удержать, во всяком случае Ну, сейчас флешка уже вылетела Одна, естественно, на Длину, вторая в общем, одна хаешка уже была выброшена, дым и еще одна флешка, вот еще вторая хае, то есть уже можно посчитать, да, что у команды джипер гранат остается не так много, это максимум один дым, еще две э, флешки и все. Дым и две флешки, но ну, этого достаточно в целом для того, чтобы в случае чего удерживать И даже в случае чего что-то ретейкнуть Ну, на рильску гранаты вообще не нужны, как вы видите, да И вот сейчас начинается прокидка, здесь миллиард флешек, слепнет Евгений Джи И Рильск радует нас, балует, так сказать, вторым замечательным хэдшоутом 13-10, дорогие друзья, что-то сибиряки включились Отдали, правда, 6 раундов к ряду, да, но теперь уже 2, 2 к ряду взяли сами Ага, интересик, интересик появляется Правда, по-прежнему, повторюсь, все, конечно, очень и очень неоднозначно В этот раз э, джиперовцы реша решаются сыграть на чуть большую агрессию При этом спрятав перекладину в яме и Евгений просто у нас здесь на осмотре длины, так сказать Понимает Евгений, что что никто не открывается И значит, надо идти держать зигзаг а, кстати, действительно, вот видите, посмотрите, буквы сейчас строят как внизу Вы должны сейчас заметить мерцающие буквы Это почему? Потому что я включаю Invincible Периодически, когда я включаю Invincible, вот такая штука происходит КС просто не понимает, что это вообще за шрифт И из-за этого... Такие проблемы появляются, к сожалению То есть, если она, короче, еще раз зависнет Имейте в виду, это не какие-то там Другие проблемы, это спасибо Invincible За такое написание никнейма Норильск минус Евгений А вообще-то там Invincible играть Планирует, нет? По-моему, нет Он планирует только умирать Один Нарильск запотеть не может для того, чтобы победить Нужно помогать ну, в результате с просвет два минуса от перекладины. 13-11, продолжается борьба. Очень непростая борьба для обеих команд. Ну, понятное дело, что сибирякам здесь, в принципе, тяжелее сейчас играть вторую половину. На Рильску так вообще тяжело играть вторую половину. Потому что у него-то 20 на 16, но тиммейт что-то как-то не проснется никак. Все, 9 на 12. А это 100% дело в никнейме. Поставил бы нормальный никнейм, все было бы хорошо. А так, с таким никнеймом хорошо не всегда бывает. Ну вот, не ваншот, Хорошо попал, но не ваншотнул 74 хп у перекладины По сути, на четверть, четверть лайфбара Штрафанул И следом еще хорошая хаешка под него прилетела Ну, игроки атаки поняли, да Что вот тут как бы, типа, зигзаг нам зайти не дали Пойдем под длину Но почему на шифтах-то под длину надо идти Вот этот момент мне не совсем ясен На самом деле, по хронологии, если посмотреть Джиперовцы так далеко ни разу не поджимали Чтобы... Была какая-то мотивация у сибиряков Идти на шифте аж на восьмерке Ну, кто их там услышит под банку Ни разу соперник не выходил Зигзаг ни разу не пушил Как бы какой смысл шифтить Вот в яме шифтить, когда у нас длина Абсолютно пустая И мы сто процентов видим, что она пустая Флешка в лицо, ну, вроде бы как Invincible справился от нее увернуться Здесь и не должен даже ослепнуть Ждет просвет Минус перекладина И отдается под Евгения Но здесь все вполне себе закономерно Ребята э, из обороны заканчивают раунд Обычным классическим разменом Которым, в общем-то, большинство раундов, наверное, и должны заканчиваться Ну, в формате 2 на 2, как правило, это всегда какие-то размены Ну, либо же два просто каких-то холостых минуса от э, одного из игроков Так или иначе, конечно, да, матчи 2 на 2 формата Они не сильно уж прям какие-то яркие С точки зрения того, что КСа здесь много прям... Прям, ну, не будет. Ну вот этот момент, кстати, интересный. Сейчас же первцы очень сильно рискуют проиграть этот раунд, потому что просто потому что, да, как вы можете заметить, э, с рекламы-то ребята не успели уйти, но успели там посадиться. Это в принципе интересно, но информации стопроцентной у сибиряков, конечно, об этой подсадке нет. И более того, наверное, собер... совершается частично серьезнейшая ошибка, которая может повлечь за собой уже поражение от сибиряков. Это просто ничего. Ничего не деланья, так сказать Саня, ты знаешь, нет, Алиэкспресс Только в Рашке доставку делают Или в другие страны тоже Ну, во-первых, я не знаю, что такое Рашка Давайте нормально говорить о странах И уж тем более говорить о стране, в которой я живу А, а во-вторых Когда вы перефразируете ваш вопрос Я вам отвечу нормально Вот, собственно нарильска постепенно уже на шифте дошел Тут у нас по-прежнему сидят Гангстеры и Invincible даже ни разу не додумался, что там вообще хоть кто-то может быть. При том, что Норильск уже давным-давно вышел с зигзага. Просто смотрит на всю эту бакханалию и не видит никого. И Invincible не чекает рекламу. Странная история. Вот, Россия. Все правильно. Ну, я, насколько знаю, Алиэкспресс в Россию-то точно доставляет. Но у меня нет, к сожалению, опыта, чтобы я мог... Мог конкретно, так сказать... Сказать, можно ли в какую-то другую страну заказать? Да я думаю, да. Почему нет, собственно? Ой! Вот это прикол! Перекладина отдал возможность... А, что это такое? Дал возможность поставить бомбу в наглую. Вот это прикол. Вот это прикол, дорогие друзья. Первая, по-моему, бомба на этой карте. Вроде до этого никому не удавалось. Ну, бомба стоит, кстати, хорошо очень под зигзаг. Фу... Ну, фейк же. Ну, я даже не глядя, не переключая игроков, сказал, что это фейк. Ну, серьезно. Ну, 13-13, что уж вполне себе заслуженная работа и грамотная работа от GPR. Ну, при этом, конечно, очень важно понимать, что за счет... Uh, не самой грамотной игры от Invincible, наверное, отчасти этот раунд остался за джиперовцами, потому что, ну, как-то проходить рекламу, не чекая рекламу, ну, непозволительное удовольствие, мне кажется, Ник никто так не должен делать, uh, имейте в виду, дорогие друзья. Норильск вновь открывается первый Ну, Норильск таран команды Сибирь Это мы уже с вами и так, я думаю, прекрасно поняли и уяснили попытку прострелить гуся, они, естественно, ни к чему не приводят И Евгений просто ненавязчиво с прострела через ящик Лишает инвинсибла головы Вырываются вперед джиперовцы А я напомню, что счет на начало второй половины был 11-4 А теперь уже 14-13 Александр, будут еще матчи? Да, Дамир, еще два Спасибо, Александр, поддерживаю Самого слух Пипец, как резануло Этого про название стран, да, насколько я понимаю, Радо Ну, мне, -то, мне вообще это странно Даже когда жители этой страны Или жители других, жители других стран Ладно, это как бы понятное дело Что многие так называют просто так вот И как бы не думая И, ну, и хотят так назвать, и называют Но когда называют, допустим, жители Этой самой страны Свою страну так мне как-то это дико, ты совсем не уважаешь, получается, место, где ты живешь, тогда зачем ты здесь живешь, это... Короче, в общем, очень много вопросов, ладно, не будем скатываться в политические дебаты, потому что это не место, так сказать, да. Но мне тоже очень не нравится это слово, потому что, ну, как-то... Uh, оно просто неуважительно изначально, как бы ставит, что ты просто к стране относишься, как, я не знаю, как к, к помойке какой-то. Хотя многие думают, что эта страна действительно помойка, но, видимо, может быть, даже и ни разу в ней не побывав, прочитав что-нибудь в интернете. Ну ладно, все, не скатываемся в это, все хорошо. Простите, когда-нибудь будет игра. Мироли, uh, простите, uh, она уже заканчивается, даже. Я не знаю, вы вообще, где. Когда-нибудь будет еще игра Ну, когда-нибудь будет Вы просто про какую игру-то? Неясный ответ какой-то а, Счет 15-13, дорогие друзья Я немножко отвлекся, давайте все-таки уделим Внимание Counter-Strike Перекладе на 55% здоровья 48-28 И, и все-таки погибает Но там Invincible, кстати, очень долго шел На выручку тиммейта Тут Норильск уже, ну, вернее, наоборот, получается Норильск долго шел на выручку к Invincible Ну или нет, не суть 15-14, матч-поинт И последний раунд основного времени, дамы и господа Либо же сибиряки все-таки выведут а, на овертаймы Ну, либо же не выведут Так, вот, когда еще будет Counter-Strike? Я так понимаю, что вы имеете в виду а, Не сегодняшний день То есть сегодня у нас будет еще две игры А в следующий раз Counter-Strike будет в понедельник это будет продолжение этого турнира. Если вам интересно, когда я буду играть в Counter-Strike, то вообще неизвестно. Может быть, в этом месяце и не буду вообще, а может быть буду. Перекладина минус Invincible, но Норильск. Вы понимаете, да, насколько опасен Норильск. Норильск. Минус Евгений. Один на один с перекладиной. И 80 хп у Норильска. Норникель, черт возьми. Ну, бомба, кстати, у него есть. Перекладина. Потерялся. Просто из-за того, что Норильск побежал за бомбой. Перекладина теперь вообще не понимает, что нужно делать в этой ситуации. 60 хп против 62. Размен флешками. Оба слепые, но Норильск отходит раньше. И такие убивает своего соперника. 15-15. Итоговый счет. И это, дорогие мои друзья, овертаймы. Ничто иное, как овермать его, таймы. Замечательно. 15-15. И теперь победителем станет команда, взявшая 19-й раунд. За ближайшие 4 у, у этого слова только самые непри... <смех> Нелицеприятный синоним Люди не понимают, или же наоборот понимают и пишут Ну, отчасти, я думаю, да а Отчасти нет, на самом деле Люди, которые живут в этой стране, они не понимают А люди, которые живут В другой стране, вполне возможно Подразумевают эти синонимы Потому что ну, они же в другой стране, им как бы Плевать, так сказать Минус Евгений, минус Перекладина, 16-15, сибиряки затаскивают что-то прямо мощное. Прошу прощения, будет еще матч, просто я отвлекся. Дамир, специально для вас еще раз повторяю, да, еще два матча будут. Это матч 24, дробь 34 против команды «Неправда» и «Про геймер против продукты 24». И очень интересное название у команды. Воу, спрей, один спрей Должно было быть два трупа, но нет был забирает перекладину Евгения, один спрей убивает было И нужно добирать Норильска Так и добирает, без проблем справляется Все красиво, чинно, вдумчиво 16-16, дорогие друзья Борьба, борьба продолжается Следующая карта известна? Нет Следующая карта Тускан Две оставшиеся карты будут Тускан Тускан 2 на 2 Добрый вечер, Садык, приветствую Сань, привет, хорошего вечера, рад слышать, давно не забегал Серёж, приветик, действительно давненько не забегал Как настроение, как работа, как семья Надеюсь, все хорошо Быстрый выход от Сибиряков. Где же эти быстрые выходы? Были-то, елки-палки, всю вторую половину. Я вот только затрудняюсь понять. Инвинсибл ставит хедшот Евгению. Перекладина 67 хп идет ретейкать сайт. Ну, ловит флешку, отворачивается. Следом ловит хаешку, но она не долетает. Один в два. Ха, еще одна хаешка долетает, правда, всего на 6 хп. Флешка, дым. Господи! Как много гранат Сибиряки припасли для перекладины. Ну, в принципе, это и правильно, потому что они зашли на точку. По сути, не выкинув ни одной гранаты. На Добивает перекладину. И смена сторон у нас происходит. Мы получаем ситуацию, в которой сибиряки могут выиграть. Да и, собственно, джипер могут выиграть. Несомненно, у нас опять зависло КС, да. Круто! Круто! Блин! Спасибо большое! Invincible тебе! Ты самый вообще мощный чел, просто который можно было только придумать, блин. Не могу иначе сказать. Бесподобный никнейм. Короче, да. Сейчас опять мне придется перезапускать КС Ах. Блин а, Я тогда хочу, чтобы их команда вылетела <laughs> Не обессудь при всем уважении К Норильску и К Инвинсибл Но я хочу, чтобы они вылетели Потому что если они пройдут в полуфинал Мне еще их в полуфинале придется комментировать а там опять будут эти вылеты постоянные. Господи, боже мой. Так. Ой, елоло. Ололо. Бедный КС просто не выдерживает. Ну, тут еще, кстати, хочу, справедливости ради, в защиту инвинца было сказать. Сама по себе демка еще очень такая, кстати, интересненькая. В плане, она очень интересно пишется. Ну, то есть, э, есть кое-какие, так сказать, артефакты, что ли, которые видно, но, допустим, не знающий человек, который не знает, куда смотреть, и как вообще, в принципе, да, там демка должна в норме работать... А есть нюансы, которые говорят а, в пользу того, что демочка не совсем корректно работает Но это уже проблема, конечно же, ХЛТВ Ни в коем случае не игроков и не администрации турнира Ну, ХЛТВ бывает иногда, пишет бодягу всякую, но это не смертельно Но здесь, я думаю, все-таки виной именно никнейм является Потому что из-за него постоянно какие-то троения начинаются Да и первый матч-то мы с вами отсмотрели, там все хорошо было а здесь прям инвинсибла выбираешь И начинаются какие-то глюны У меня вообще начинает текст пропадать Просто сам по себе берет И внезапно пропадает Так, я уже, кстати, практически домотал <laughs> До счета А какой, кстати, счет был? Блин, я пропустил Теперь мне придется мотать здесь Еще смотреть, какой счет был Так, 17-16 и смена сторон Произошла, отлично так, 17, 16. О, я практически домотал. Так, это что у нас? Что у него с ником? У него никнейм из каких-то интересных букв состоит, который моя сборка не может отразить вообще нормально. То есть через тап показывается нормально, если смотреть не на никнейм, да? То есть, ну, он прям виден, что это Invincible. Но в строке, за кем мы смотрим внизу, там начинается какое-то троение, КС такое ощущение, как будто не может нормально воспроизвести никнейм, не воспроизводит часть букв, и из-за этого какой-то случается баг, что ли, и КС просто крашится. Чем чаще я включаю Invincible, короче, тем чаще у меня крашится КС. То есть если я за ним не буду смотреть, у меня создается впечатление, что и КС крашиться не будет. Что, закончилась игра? Нет, Мирали не закончилась. Это небольшая техническая проволочка у нас сейчас образовалась. Нужно немножко перезагрузить КС-очку, и мы с вами вновь а, включимся в матч. Так, я домотал до овертаймов. Я молодец. Безусловно. Так, и получается у нас овертаймы были, да? Да. Так, и 17-16. Так, а 17-16 я вот что-то момент пропустил-то. В чью пользу-то было? В Сибиряков же, по-моему. Да. Сибиряки 17, Джипер 16. Тяжкая игра была? О, да, Олег, согласен. Игра тяжкая, действительно. Это вот у нас, кстати, если вдруг кто не в курсе, Олег, который в чатике, это и есть как раз тот самый Норильск. Респектулечка ему огромнейшая вообще за тот уровень КС, который он продемонстрировал. Это прям пушка-огонь. Вот. То, то, как он стрелял, то, как он потел. Я не знаю еще пока что с каким результатом закончится матч, но... Так или иначе, его старания уж точно не должны а, пропасть просто так Так, ну давайте, наверное, к выведу Или не выведу? Да давайте, ладно, выведу На самом интересном месте завис Ну такое бывает Такое бывает. Ну, еще раз, в общем-то, демонстрирую вам последний раунд. Точнее, концовку последнего раунда, когда там просто миллиард гранат выбросили под перекладину. И, кстати, да, тот самый Норильск, тот самый Олег делает фраг. Далее вот происходит смена сторон. И как раз вот здесь у нас, собственно, КС-очка и крашнулась. Вот смотрите, я сейчас просто вот... Он от Олио Лулоев у меня интересовался Я включу вам Invincible Вот видите, даже вот в табе У Invincible нормальный никнейм Вот Пожалуйста, посмотрите В левом нижнем углу, какой у него никнейм То есть там половина букв теряется И периодически, когда мы Долго и часто на него переключаемся Начинают буквы пропадать В слове антистресс в правом Нижнем углу И когда вот эта штука начинает происходить КС после этого крашится я не знаю, с чем это связано. Я такое вижу впервые. Евгений Джи. Минус Invincible. Да, отчасти, наверное, это хороший минус. <laughs> КС в этом раунде а, не крашнется, короче. А Норильск, в свою очередь, остается последним Но один в два И Норильск уже, в общем-то, не единожды вытаскивал один в 2. Поэтому есть возможность забрать весь... Ой! Широкий стрейф, дорогие друзья, открывается сразу под пару оппонентов И в результате с разменом погибает 17-17 Ну, короче Два раунда остается разыграть именно в этой серии овертаймов и возможные варианты 19-17, либо 18-18. Но при 18-18 это еще одна серия допов. При 19-17 ну, победит тот, кто 19 Ник какой-то заколдованный. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Просто человек поставил никнейм, ломающий КС. Ну мою, во всяком случае. Это жестко. Да, это жестко. Перекладина. Открывашка в зигзаг. С разменом заканчивается этот конфликт, если можно так выразиться. Ну и инвинсибл с Евгением один на один. Ну тут уж, простите, я буду смотреть за Евгением. При всем желании не буду включать инвинсибла. Иначе мы эту карту вообще, наверное, никогда не, а, не досмотрим. А, Кнайф попрошу напарника Никсмить. Бу... Олег, буду признателен. Ну хотя бы пусть он останется инвинсиблом. Но просто его напишет Invincible Без вот этих вот Обычным, короче, обычными буквами Я вот включу ВХ, чтобы специально можно было Увидеть Invincible, где он вообще А, я его включил нечаянно Все, все, выключил Вот, я не знаю вот Честное слово, я с 2014 года Комментирую КС Такое у меня впервые чтобы что-то вообще влияло на то Чтобы что-то крашнулось я, я не знаю, что это и как это И почему это Ну, вот так как-то, видимо, бывает Ну что, 18-17, теперь либо победа Сибиряков, либо команда GPR. все-таки э -э, Какой-то камбэк у нас здесь Будут пытаться оформлять и, возможно Что-нибудь выиграют Не знаю, но перестрелка из зигзага Евгений, какой жесткий хэдшот По инвинциблу на рильск 1 в 2 Флешечка и... И Норильск, дорогие мои друзья Девятнадцать... Э, 70... Кстати, а чё? Чё матч-то продолжается? Кю-кю Кю-кю Зачем Свен сторон? Все ГГ же! Да вы что, шутите, что ли? <смех> ну, все, ладно, 19-17, короче, камон. Сибиряки выиграли. И мне вот сейчас странно вообще, зачем они матч продолжают, ну, учитывая uh, факт того, что это конец. Тут, как бы, мои полномочия все. Ну, может, ладно, ребята, решили